Привет, друг! Ты на канале Science TV. Сегодня мы расскажем и покажем тебе, чей мозг весит больше. Ну и перед началом, друг, поддержи меня лайком и подпиской на этот канал. Это для меня реально огромная поддержка с твоей стороны. Если ты это уже сделал, то огромное спасибо тебе, приятель. Ну а теперь присаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра. Обычно вес мозга нормальных людей колеблется от 1020 до 1970 граммов. Мозг мужчин весит на 100-150 граммов больше, чем мозг женщин, но сразу хочу сказать, что это никак не влияет на уровень интеллекта, ну по крайней мере умственных способностей. Между отдельными расами серьезной разницы нет. Во всяком случае, не европейцы занимают ведущее место. Средний вес мозга чернокожих людей 1316 граммов, европейцев 1361, в том числе немцев 1291, швейцарцев 1327, русских 1377 граммов, вес мозга японцев 1374, а бурят даже 1508 граммов. А как узнать, сколько весил мозг у наших далеких предков? Ну конечно, величину головного мозга можно определить по размерам черепа. У наиболее крупного представителя современных человекообразных обезьян объем мозга короткий невелик – от 440 до 510 кубических сантиметров. Ну вот, при переходе от высшей обезьяны к примитивному человеку произошло значительное увеличение мозга. Давай я для тебя, мой друг, приведу несколько примеров. У пятикантропа он колеблился от 750 до 900 сантиметров кубических. У синантропа увеличился до 915 и 1225 кубических сантиметров, то есть догнал мозг современной женщины. Объем черепной коробки африканского неандертальца достиг 1325, а европейского 1610 кубических сантиметров. И, наконец... Краманьонцы были по-настоящему башковитыми ребятами, с объемом мозга до 1880 кубических сантиметров. Дальше, мой друг, не знаю почему, но величина мозга пошла на убыль. Раскопки в древнеегипетских пирамидах дают возможность сравнить размеры черепа фараонов на протяжении нескольких тысячелетий. За какие-то 2-3 тысячи лет от царствования первой династии фараонов до 18 династии Емкость черепа упала с 1414 до 1379 кубических сантиметров. Примерно на кубический сантиметр каждые 200 лет. И у европейцев мозг значительно усох. За последние 10-20 тысяч лет его объем у современного европейца составляет в среднем 1446 кубических сантиметров. Может древние люди были умнее нас? Вряд ли. Хотя им следовало быть выдающимися мыслителями. Ведь до всего нужно было доходить своим умом. Хочется надеяться, что уменьшение размеров мозга вызвано улучшением его конструкции и не сопровождается падением интеллекта. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным и полезным, познавательным, то обязательно ставьте лайк. Оставляйте свои мнения в комментариях. Можете делиться этим видео со своими знакомыми. Желаю тебе всего самое наилучшее. Развивайся, друг! И до следующей встречи!